Поступает множество вопросов по поводу того, как не делать прививку от коронавируса и при этом сохранить работу. Вопрос серьезный и острый, а мы привыкли решать любые проблемы в комплексе. Поэтому я разобрался в теме для вас и расскажу, на чем основаны требования работодателей вакцинировать работников, на кого они распространяются, почему эти основания незаконны и как выкрутиться, чтобы и работу не потерять, и прививку не делать. Итак, санитарные врачи Москвы, а за ним и врачи из субъектов, выпустили постановление. Они обязывают работодатели добиться числа привитых не менее 60% от общего количества работников. Именно эти постановления и являются основанием для принуждения к прививке. Здесь скажу сразу, что приказы сан-врачей не могут противоречить федеральным законам, но данные постановления это делают о чем мы уже говорили. И 8 июля у нас появляется письмо от Распотребнадзора, где они пытаются аргументировать законность постановлений врачей, ссылаясь на статью 51-52 ФЗ. В письме подчеркивается фраза, которая говорит нам, вот это постановление важнее всех других федеральных законов. И с чего они это взяли? В статье 51 ничего такого нет. Хотя, ссылаются они именно на нее, в итоге они просто выдумали этот факт, именно волшебным подчеркиванием данной мысли хотят видимо придать документу юридическую силу. Не кажется ли вам эта мысль чем-то абсурдным, что эти постановления могут создавать какие-то параллельные законодательства, которые игнорируют все законы? Видимо распространяются они на какие-то параллельные ваши личности или какие-то отдельные части тела. Например, руку, в которую они будут делать прививку, а на остальную часть тела якобы действует законодательство РФ. Как вам такие разъяснения? Может на них так действуют эти экспериментальные вакцины? Идем далее, и читаем внимательно статью, на которую они ссылаются. И в ней говорится о сан санврачей отстранять от работы тех, кто является носителем инфекции. Это значит, что сранять могут только те, кто уже болен, а не непривитых. Чувствуете разницу? А она есть. Видишь суслика? А он есть. Под какими экспериментальными вакцинами придумывали такой ход, непонятно. Ведь это абсурд, особенно для разъяснения такого серьезного уровня. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях свое мнение. Роструд тоже не стоит в стране и принимает активное участие в толковании законодательства. 13 июля они выпускают свежее разъяснение с попыткой заткнуть последние пути для отступления людям, которые не хотят делать прививки. Естественно, Роструд тоже игнорирует, что постановление противоречит статье 76 Трудового кодекса. В ней описываются поводы отстранения от работы, которые могут быть предусмотрены только другими федеральными законами. А постановление сан-врачей к таковым не относится. Содержание письма вы можете увидеть по ссылке в описании, но я выделю такие моменты, как на этот раз достается людям, которые работают удаленно. Руструд говорит, что они могут отстранить от работы из-за отказа от вакцины. Второй существенный момент. Работники должны сами доказывать, есть ли у них противопоказания к прививке. Примечательно, что изложенная в письме позиция Роструда направлена только на защиту интересов работодателя, а работникам предписывают какие-то дополнительные обязанности. Например, предоставление вот этого медицинского заключения о наличии противопоказаний к вакцинации напрямую из закона данные обязанности не следует однако если обратиться к нормам законодательства то именно на работодателя возложено бремя доказывания законности отстранения от работы с точки зрения конституционного и верховного судов российской федерации именно работники являются слабой стороной в трудовых отношениях с работодателем. При этом никакой критики просто не выдерживает требований о вакцинации удаленных работников. А если разбираться, зачем вакцинировать тех, кто работает удаленно, ведь они вообще никак не контактируют с своими коллегами. Каким образом они представляют эпидемиологическую угрозу на своем рабочем месте? Ведь работодатель должен обеспечить безопасность здоровья на своем предприятии, а не во всей стране. А вот если вернуться к разъяснению Роспотребнадзора, у них абсолютно иная позиция на данный счет. Они считают, что работодатель вправе перевести отказавшись от прививки на удаленную работу. За исключением только что дистанционной торговли, поскольку они считают, что покупатель может заразиться через полученный товар, после чего хочется задать вопрос. Роструд, ты на чьей стороне? Учтены ли права работников как уязвимой стороны? Вообще, изданием такого письма Роструд явил себя не каким-то органом власти, стоящим на страже, в том числе и интересов трудящихся, а политически ангажированной машиной, цель которого – вакцинировать побольше людей, скажем так, процентов 146. При этом в тексте письма имеются недопустимые для такого документа уровня противоречия. И я призываю не переоценивать значение письма Роструда в первую очередь в связи с тем, что сам автор данного документа указывает на отсутствие у письма статуса правового акта. Это всего лишь их мнение, которое не совпадает с мнением Распотребнадзора. Итак, я рассказал, каким абсурдным выглядит разъяснение органов власти, а данные меры со стороны законодательства обретают вуальт законности на философских размышлениях. Но что же нам остается с этим всем делать? Мы понимаем, что есть незаконные постановления санврачей, есть различные разъяснения не в нашу пользу, но нужен какой-то выход и желательно абсолютно законный. Вы просили помочь придумать какие-то лайфхаки, чтобы избежать вакцинации. И мы это сделали. Внимательно слушаем. Сейчас власти заставляют работодатели предъявлять данные о вакцинации работников по приказу санврачей врачей, и эти количество привитых должно быть не менее 60%. В данном контексте интересен вопрос, откуда взялось это пороговое значение не менее 60%, которые должны быть вакцинированы. Роспотребнадзор нам отвечает, что остальные 40% остаются для тех, кто не может прививаться, такие как имеющий метод вводы, противопоказаний и опасающиеся чего-либо. К примеру, Илон Маск будет управлять ими с помощью чипа. И тут возникает интересный вопрос. Если на предприятии уже вакцинировано более 60% сотрудников, то какая именно необходимость в том, чтобы вакцинировали меня, а в случае отказа еще и отстраняли от работы. Это противоречит не только действующему законодательству, но даже постановлениям этим санитарных врачей. Здесь и кроется фундамент для нашего выхода из ситуации. То есть из данного обязательного списка должны прививаться не все, а, к примеру, только добровольцы. Я не обладаю точными цифрами, сколько людей за прививки, а сколько против. Но если исходить из предположения: пусть будет 50 на 50. Получается, лишь небольшая часть которую обязывают, следовательно, остальная часть минует эту участь. Выходит, не все так страшно, остается грамотно подумать свои действия, чтобы не попасть в эти злосчастные 10%. Суть вроде бы проста, но по факту информационный уклон сделан на то, что должны прививаться все, у кого нет медотвода. Это массовое заблуждение, которое нужно понять для начала. И хитрость заключается в том, чтобы не попасть в число тех 60% первопроходцев. Далее переходим к самому алгоритму действия. То есть Для начала нужно подать заявление работодателю, чтобы узнать процент вакцинированных на предприятии. Это позволяет выяснить, правомерно ли обязывают вас Прививаться. Пока работодатель будет готовить вам письменный ответ, смотришь, добровольцы и болванчики уже вакцинируются. Пример самого заявления будет в описании. Если процент вакцинированных достиг 60%, то вы можете сказать начальству, что принуждать вас к вакцинации незаконно. Если вдруг вы получаете ответ, что на вашем предприятии вакцинировано еще недостаточное количество, то применяйте наш предыдущий лайфхак. Кашляем, имитируем температуру и прочие симптомы, которые, при которых вакцинироваться нельзя. Врачи дадут вам время выздороветь, а вы будете иметь время на то, чтобы переждать, пока другие сделают прививки со вас. Всегда будут те, кто не захочет бороться или полениться. Если вы работник удаленки, то дополнительно стоите на том, что вас принуждать должны в последнюю очередь. А так придерживайтесь этого алгоритма. Наша задача спокойно объяснить работодателю, что он не должен прививать всех подряд. Нужно только достичь тех самых 60%. Так вы сможете сохранить рабочее место и не прививаться без своего желания. Даже если вас отстранили, это не равно увольнение, а это временное отстранение. В этот период вам положено и оплачиваемые отпуска, и больничные. Поэтому, если вас вынуждают уволиться по собственному желанию, не ведитесь на это. Уволить из-за отказа от прививки право не имеют, только отстранить. А отстранение, если будет иметь место при соблюдении наших советов, вы сможете с высокой вероятностью вернуться на свое рабочее место с помощью судебного правосудия и получить все причитающиеся компенсации за период, на который вы были отстранены. Если я был вам полезен, поставьте лайк, поделитесь с друзьями данное видео, пока его удаление не поспособствовали власти. Подписывайтесь на канал, а мы будем и дальше расширять ваши знания о ваших правах. Это позволит принимать правильные решения.